Ну и в данном же выпуске я продемонстрирую тебе, мой дорогой зритель, что же произошло за кадром, как мне удалось построить, обустроить свой плот, куда же мы наконец-таки приплыли, обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. А ты по традиции пока смотришь, не искупись, пожалуйста, прожми лайкос под данный видос, мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну и твои лайки, конечно, это не пустой звук, взамен за них я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Рафт и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и коротко о том, что же произошло на моем плоту, пока! А я был за кадром, а произошло следующее. Мне наконец-таки удалось скрафтить вот эту вот радиостанцию, с помощью которой мы теперь сможем отслеживать, где какие острова у нас находятся. В данный момент мы находимся возле большого зеленого острова, который мы сейчас с тобой и будем исследовать. Да, посмотрим, что у нас там есть, что нового можно оттуда у нас извлечь. Также за кадром я поставил вот эту значит, полевую кухню, в которой я теперь могу готовить... Эксклюзивным блюдом является вот эта вот а, похлебка из двух свекол и двух а, картофелин. Закидываем все сюда, как говорится, щепотка дров и плов готов. Ну что ж, подойдем сюда попозже, когда у нас все дело а, сварится. Дальше что у нас произошло? Дальше я поставил три антенны, потому что они нужны для функциональности вот этой вот радиостанции. Без них, естественно, мы бы вот эти вот данные здесь на мониторчике не смогли получать. Ну и, конечно же, обычная батареечка сюда тоже устанавливаем. Для того чтобы все у нас функционировало э, как нужно. Подожди-ка, еще не все. Еще я забыл тебе продемонстрировать, что я тут наконец-таки, да, ты уже, наверное, услышал за кадром, что кто-то у меня здесь э, кричит на моем плату. А это те самые животные, которых мне недавно удалось насобирать на разных островах. Это вот такая вот не несушка я ее называю. Пока что имя я ей не дал. Но она благополучно э, себя проявила. Несет постоянно вот эти вот золотые, пусть не золотые, но тем не менее. Полезные яйца, я их благополучненько собираю и убираю, куда э, нужно конкретно вот сюда. И также у меня появилась вот эта вот коза, которую можно доить и получать молочко. Но молоко мне, в принципе, пока не особо-то и нужно, потому что оно используется только в эксклюзивных рецептах, а у меня к сожалению, пока что познаний в рецептах недостаточно. У меня всего лишь, смотри, из рецептов это вот раз, два, три и все это какие-то э, соки. Вот эту похлебку я научился варить чисто по памяти с прошлых своих э, выживаний. Да, я помню, что нужно, значит, э, нужно, значит, свекла, нужно, значит, карта, чтобы варить вот эту вот а, похлебочку. Ну и похлебочку мы сейчас, конечно же, используем, когда пойдем исследовать остров. Ну что ж, приготовления у нас продолжаются. Первая наша вылазка на этот остров. На самом деле, это же не совсем первая вылазка. Тут за кадриком я уже кабанат завалил. Но, тем не менее, самое основное я тебе оставил, как говорится, зритель мой дорогой, на закусочку. Там наверху у нас живет птичка, которую нужно будет сейчас нейтрализовать. Давай-ка мы сейчас сразу с тобой этим и займемся. А, забыл я покушать, нормально. Ну ничего, я с собой похлебочку-то не зря взял, а водичка у меня а, найдется Давай-ка пойдем и сейчас охотиться за птичкой-невеличкой Но также здесь нужно не пропустить кабаню нору она где-то здесь имеется В кабане нужно найти немножко грязюки, да, которую мы будем потом использовать для создания грядок Самое нелегкое дело, наверное, это подняться, вон она уже летает, видишь, с другой стороны и сейчас, похоже, нам придется воевать с ней как раз-таки а, в ночное время Солнце уже садится, или где оно, ну, я не понимаю А, солнце у нас вот там, вот наверху Так, ну что, птичка, она уже, смотри, готовит камушек Начинаем с ней воевать, входим в противостояние Есть один выстрел, убегаем, убегаем Она постоянно нас кидается камнями Еще один прилетел На-ка, получай -ка. Попал вроде бы, а, попал, и она по мне попала Срочно подлечиться Не зря я с собой взял вот эту вот мазюку она мне очень сильно поможет. Ты думаешь, ты здесь хозяин? Нет. Новый хозяин теперь здесь и я. Попал. Баба! Еще один попадание. Еще одно попадание. И в меня тоже попадание. Ты посмотри, а? Еще намажемся. Ага, как, как, как раз таки ягодки нашел. Это то, что мне нужно. Блин, карнизик какой здесь очень тоненький. Как бы не провалиться мне вниз. Он все тоньше и тоньше становится. Не значит ли это, что это хана моему путешествию? Подожди, подожди. А где дальше продолжение? Кто это здесь бегает, а? Это кто здесь бегает в темноте? По-моему, какой то животное было. А, это опять козел. Не, козел мне не нужен, но у меня козел есть. Мне бы лама не помешала. Есть такое дело, попал. Нифига себе, как высоко здесь находится торговый автомат. Да, это лавка торговца. Она существует сейчас на каждом острове. Вот на таком, на, на том, который э, побольше, да, чем все остальные. И здесь у нас продаются всякие разные ништячки. Но на эти ништячки у меня так называемой валюты нет. Здесь нужен прессованный мусор. Иди сюда, птичка-невеличка. Как-то ты близко села прям вообще. Где она? Не вижу. Она где-то за деревом, похоже. Давай, вон она где. На-ка, Ой, сейчас упадет на меня камушек, похоже. Упадет, да, упал все-таки мне прям по голове. Да, тут у нас, ребятки, нет валюты никакой. Мы ничего не можем здесь а, купить. А так бы не помешала какая-нибудь наживка для рыбы или еще что-то в этом а, роде. Мы наверху этой огромной горы. Мы покорили сегодня этот Эверест, мини-Эверест поздравьте меня, друзья. Что у нас здесь есть на высоте? Это у нас красные ягоды, это у нас различные деревья, в частности, это вот такие вот пальмы стандартные, обычные самые, да, ничего такого необычного у нас нет. Но меня интересуют вот эти вот ягодки. Арбузы, конечно, мало интересуют. Из бонуса у нас здесь есть вот такой вот ящик, да, на самой горе. Посмотрим, а войдут ли комплектующие с него мне в инвентарь. К сожалению, не все ко мне входит. Я-то думал, что-нибудь поинтереснее у нас тут будет на высоте, а оказалось, друзья, полное... Берем снова рук в луки <смех> Сказанул Лук в руки, друзья, берем и идем искать птицу Во, наконец-таки, друзья, рассвет Вот она, птичка, выхода-то у тебя нет? Есть такое дело Попадаем, отлично Кстати, стрел здесь можно подбирать Я не знаю, была ли такая фишка раньше, да, в рафте Но сейчас все сделано по уму И стрелы мы теперь можем собирать Ну-ка, давай, иди сюда, птичка, птичка Я здесь, вон она спикировала Давай попробуем два раза Нет, ушла ну-ка, нахуй, держи-ка. Есть такое дело, друзья. У, попадаем прям в глазик ей. Ха -ха. И птичка наша пошла на боковую. Давай отдыхай, спокойной ночи. Как же ты меня задолбал уже, а? Так, ну что, давай пробежимся с тобой. Наша основная еще цель это найти пещеру кабана. Ну что, звери, вот я и вернулся. Вы рады меня видеть? Соскучились по папке, нет? И сразу где-то акула у нас шастает. Так и хочет цапнуть мой плод. Я ее понимаю. Сейчас быстренько сбрасываю я все лишнее. Это вот дерево, например. Попить, поесть. И дальше лететь, как говорится, в бой, в атаку. Ага, да, друзья, точно, я был прав в своих убеждениях. Все-таки моя чуйка меня не подводит, как и не подводила она меня раньше. Так, где у нас наша лопата? Да, мы сюда, в эту пещеру пришли за очень ценным э, ресурсом, таким как грязь. И я точно думаю, что она здесь должна быть. Но по крайней мере, я уже вижу, что здесь есть грибы, да, и тут очень много грязи. Да, вот, друзья, тот самый ресурс за которым я сюда и пришел. Так, не хватило мне немножко лопаты. Ладно, забираем тогда мы грибы. Ох, какая здесь сочная все-таки пещера. А? И грязи здесь очень много, поэтому нам нужно будет сейчас сходить за лопатой за еще одной все ящики мы забираем, да. А ну хватит кусать мои ловушки, отстань уже от них, отстань, иди отсюда. Ну что ж, мои дорогие друзья и подружки, я все понимаю, что этот остров мы исследовали, он, можно сказать, уже наш, он взят, но на этом наше приключение, конечно же, не заканчивается. Дальше, конечно же, будет интересней и будет больше. Да, и на этой торжественной ноте мы отчаливаем, поднимаем якорь и выставляем парус а, правее немножко, да, чтобы отключить. Отплыть от этого а, места Так, Ну что ж, попутно мы будем заниматься Значит, своими какими-то обычными делами У нас их достаточно немало Это и пережарка, значит, железных слитков Да, на которую нам потребуется очень много древесины Это и пережарка медных слитков Это вообще много различных а, дел Которые нас будут сопровождать На протяжении всего нашего а, приключения Посмотрим, куда же нам удастся Забрести Давай посмотрим, куда нам выставить цель Так, куда мы плывем сейчас Я думаю, что вот этот вот указатель Да, указывает сейчас Насколько далеко мы отдаляемся От нашего вот этого острова Но пока мы тут с тобой бегаем, прыгаем Прошло не много, не мало, аж 35 дней Нашего путешествия Мне крайне не хватает еще освещения На моем плоту, И я подумал, решил, надо сделать еще один фонарь Для этого нам потребуется Немножко досочек и давай уже с тобой скрафтим фонарик. Есть такое дело, куда бы я его хотел поставить, а вот сюда прямо к животным. Потому что у животных здесь вообще какая-то тоска без фонаря. Давай мы поставим им прямо его вот сюда вот. Да, вот на этот столбик. Теперь у нас у животных гораздо светлее. Подожди, подожди, бочки начинают проплывать. Все, начинается жесткая фармилка. В частности, мы сейчас будем делать упор. Надо бычу пластика, ведь нам надо расширять наш плот, а пластика у нас вообще нема. Так, ну что ж, жизнь вроде бы налаживается, да, мы держим курс. А курс мы держим с тобой куда? Давай сейчас проверим. Так, ясно, вот этот остров, на котором мы сейчас с тобой только что были. Если мы будем двигаться вот таким же макаром, 138, то мы пока что никуда не приплывем. Эх, нам бы сейчас какую-нибудь систему управления плотом. Вот на ту, по идее, синюю точку нам сейчас нужно будет выйти. Тем временем я не прекращал плавить железо, потому что оно мне сейчас очень сильно нужно для того, чтобы мой плот уже начать потихонечку укреплять. Ведь он у меня целиком полностью состоит из очень хрупкого основания, которое постоянно грызут акулы. А поэтому мне необходимо его сейчас как-то усиливать. Сейчас уж я на плоту, здесь, наверное, не помешало бы высадить немножко картошки и немножко свеклы. Давай мы сейчас этим с тобой и... Займемся. Так, тут все у нас в порядке. Не забываем собирать бутылки. Это очень важно. Еще одна бутылка, ты посмотри. Блин, хотел сделать одно дело, как всегда, переключился на несколько других. В итоге не там, не тут, что называется. Пойдем уже посадим свеклу и посадим немножко картошки. Три свеклы нам потребуется, да? И три картофелины. Да, это для того, чтобы нам просто-напросто поддерживать а, запасы в должном Состояние. Так, сюда мы высажим свеклу, а сюда мы высажим картошку. Так, стоять, бочка, отлично. Ловушки мои работают отлично. Ни одна бочка не проплывет, что называется, мимо. Так, эту, конечно же, эти грядочки нужно полить. Хотя, блин, зря я это сделал. А, нет, не зря. У меня батарейки здесь в сплинкере нет, поэтому он автоматически поливать это, это, это ничего не будет. Так, ну что там у нас на нашем радаре? Давай посмотрим. Опачки. Внезапно я обнаружил, что у нас вот эта вот синяя точка стала по центру вот этой вот линии и расстояние до нее стало уменьшаться. Осталось всего лишь 760 а, метров. Давай-ка мы так и будем держать наш с тобой курс. Да, никуда не сворачивая, я думаю, что скоро мы наткнемся на какой-то интересный, невиданный до этого объект. И посмотри, какая красотища нам встретилась. А там в воде огромное количество светящихся... Медуз. Если честно, я первый раз такое вижу в рафте. Да, вот тебе, мой дорогой зритель, совершенно новый контент. Если ты не обращал внимания на это раньше то вот, пожалуйста, я лично также никогда такой красоты не видел, а тут, как видишь, мне повезло стать свидетелем всего этого красивого торжества морского. Осталось до цели всего лишь 300 метров. А пока мы как следует к этому моменту подготовимся и приготовим как можно больше а, вкусной похлебки, которая нам поможет в нашем приключении и в наших исследованиях этого места. Итак, все верно, друзья, на горизонте, похоже, показывается какая-то вышка. И мы уже почти к ней подплыли. Назад, назад, назад. Не получается у нас назад никак. Наверное, придется доставать весло. А с какой стороны, кстати говоря, к ней можно нормально подплыть? Давай с тобой попробуем через весло. У тебя же где-то было весло? Вот оно. Сейчас давай поможем нашему плоту. Или подожди, или нормально мы плывем. Вот с этой стороны можно подплыть. Да, и вот тут как раз-таки есть нормальный заходец. Так, ну давай мы попробуем сейчас все-таки отрегулируем при помощи весла все это дело. Нам, наша основная задача это не зацепиться за эту платформу, чтобы наш плод не развернула. Так, пока что идем хорошо. Тихонечко, прям очень-очень аккуратно и очень осторожно. Давай немножко газку сейчас дадим. Так, так, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, тормози, тормози, тормози. Вот сюда вот мы подплывем, хотя, наверное, можно еще немножко отплыть. Так, давай, поднимаем парус. И еще вот сюда, прям, если мы задницы сейчас при пришвартуемся, будет просто идеально. Да, и это будет наше первое глобальное сооружение, которое мы будем исследовать. Ну а исследовать, естественно, мы его будем уже, конечно же, в следующей серии. Это будет так называемая интрижка для тебя, мой дорогой зритель. К исследованию этого всего дела я как следует подготовлюсь, да, немножко наваяю что-нибудь за кадром. И уже в следующей серии мы с тобой непременно исследуем вот это все сооружение и раскроем его тайны и секреты. Ну что ж, а ты дальше продолжай